Всем привет! Решил сделать обзор по бирже Binance. Вышла новость, что теперь она будет доступна для жителей Беларуси. На сегодняшний день открыта регистрация и прохождение КИС. Советую пройти верификацию аккаунта, потому что в будущем вы сможете торговать фиатной валютой, выводить фиатную валюту, потом участвовать в аирдропах, проходить квизы, то есть опросы, за которые платят криптовалюту. Потом ее продаем, мы выводим полученную прибыль. Верификация аккаунта простая. Жмете на значок профиля, заполняете его, загружаете, по-моему, скрин документа. Затем... Это я все делал с ПК. Зашел с мобильного устройства. На ту же самую страницу. Сайт подключился к видеокамере. Сделали фотографию. Все. Как только я перезашел, у меня уже был верифицированный аккаунт. Открыты фиатные пары. Возможность вывода фиата. Она, кстати, здесь доступна на Payer без комиссии. Еще карты. И в самой криптовалюте здесь меня радуют маленькие комиссии. Пополнение, например, Metamask, монеты BNB, сети Binance Smart Chain. Потом я пополнял монеты MATIC. Здесь минимальные суммы для вывода с минимальными комиссиями. Tron выводит тут с комиссии 1 TRX. Это по сегодняшнему курсу 4,5 рубля. Где-то вот так вот. Лайткоин. Если у нас на бирже EOBIT, мы платим после запятой 2.02. Здесь 2.01. То есть вообще копейки получается. Так что у кого нет аккаунта? Переходите по ссылке в описании, пройдите простую регистрацию, верификацию аккаунта и пользуйтесь биржей с минимальными комиссиями. Также здесь есть возможность, если увлекаетесь трейдингом, торговать фьючерсами. Есть еще P2P. Сейчас, секунду, найду. Лучше вот можно стейкать токены. Зарабатывать. Ну, вот P2P. То есть, например, вам нужно вывести на карту. У вас здесь есть криптовалюта. Вы создаете там заявку. Вашу заявку кто-то находит. Его устраивают ваши условия, курсы. переводит вам деньги на карту. И вы здесь подтверждаете кнопкой, что оплачено. И биржа переводит ваши средства Тому, кто вам переводил фиат. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.